Всем здрасте! В этом видеоролике я очень тупо умер. Просто дурачок. Я слил две топки. Фликзу и Ортраблису. Заранее я хочу извиниться перед этими двумя людьми за то, что я их в ролике как-то оскорблял, как-то упоминал. все такое. Я был там на эмоциях, так что надеюсь, вы не обижаетесь. Ну, муды красавчики. Я вам правда респект, что вы меня убили. Фликс красава. Он умеет это делать, молодец. Юр ну, просто убил меня очень тупо, можете это в ролике даже посмотреть сейчас. Перед просмотром данного видеоролика я хочу сказать вам, чтобы вы посмотрели этот видос до самого конца, потому что я очень сильно постарался, и просто хочу, чтобы вы посмотрели до конца, потому что он очень интересный, правда, очень интересный ролик. Если вы не подписаны, то обязательно подпишитесь, вам это займет всего лишь 3 секунды, а мне это будет очень приятно, и это мотивация, чтобы снимать для вас новые интересные видеоролик. Я смотрю просто статистику, и около... 100 людей смотрят мои ролики новые зрители без подписки просто они смотрят также можете написать свой комментарий какой вам момент из ролика больше всего понравился может вообще ничего не понравилось я все читаю и прислушиваюсь к вашему мнению потому что мне очень важно знать что думаете насчет ролика вот Кевин Раблис к Раблису круто Так. Фух. А, а, он же так будет делать. Я тупой, я тупой, я тупой. Я дурак. А, ну. Ребята, я забыл, что он будет так делать. Я забыл. Я дурак, я дурюха. Блин, у меня тут убьет тонаты с Мне тут пипец. Ну все. Ну все. Хорош. Ты, вот этот, ты его тут ничего не, не делаешь. Бахается нормально. А, тебя, знаешь, сделаешь, сделаешь. Жимка, ну. Ты свободный, ты свободный, ты свободный. Тут его, тут я, а, Нет, нет, тут, тут мальчик, этот мальчик, этот мальчик. Давай, давай, давай. Клинаш, кремачка, кленачка. Я не думаю, вылетит. Я не думаю вылезти. Давай, давай, давай, давай. Мощи его. Мочима, мочимо, мочи ма.. Мне РГ добавили, походу. Тут вот наш РГ, тут может наш РГ сбоку чуть прогнапасть, тут наш РГ. И он что-то там пьет, он что-то пьет, я слышал. Он вылетел, он вылетел, по-моему. Это все. Давай, давай, сдай ему, давай. Все, кинул, скинул, скинул, скинул. Да-да. Ты Да, я жму, но он бахает. Да, ничем тут не помогал. Просто ничем. А, тут стримилка пришел ушел. Да, я вижу. Че, а, граница! Ну тут тяжело ему будет. Делать, только если телепортация Только если элитры. Джинка опять идет, джинку идет. Ja zakrywał was, ja zakrywał was Nie, nie, teraz Nie ma RG, z, z, RG. Тут КД, тут КД, тут КД, тут КД, нельзя, нельзя. Тогда нормально, тогда мы его зажмем. Зажми, зажми его, зажми. Я могу помогать ему. Я могу помогать его Тварь ливай, закрой! Я, я, не, я не успел, я не успел. Он ливнул и чинится. Я, ну я там закрывать его, ну, блин, я бы тебя, даб... тебя добавил. Да strictly. я понял, нормальный, хороший. НТ. МТ. Вот, пёртый уже летит Да, да, да, в границу. Он залегал! Он в волках. Вот он, вот он, вот он, вот он сзади. Он тупой, он тупой, походу. Просто максимально его. Я ему куда, я ему кодаю, бегаю даю. Я не успеваю, я за ним не успеваю просто. вот он, в жимку опять. Где, где? Смертоноски нема, нема смертоносок. И там их РГ, я не пойду. Перелка еще. Перелка водитель, тебе помогают. А у меня лагает жестко. Сделал, сделал. нет, нет, нет, нет, нет. Нет, да, взорвало, ну, ну куда ты ливаешь? Его поняну нету, его поняну нету Как он ливает так поставить? Что он делает? Далеко на кордах. Минус две восемьсот, минус шестьдесят Минус шестьсот? 60. Как я его взорвал почти? Вот, Минус жму. Жимку попробуй, жимку попробуй. джимки просто. А где он? Жёстко. Жёстко вот он 60 от меня. А, он в джимку пошел Васильевск. Понимаю. Кирилл Коплей, нет! Кирилл Коплей! Порой нам нужно принять решение, от которого будет зависеть наша судьба. И не только наша. Но иногда мы понимаем, чтобы сделать человека счастливым, правильнее будет его отпустить, как бы тяжело это ни было. Убил Кирилл Коплей! Кирилка плей, нет. Кирилка плей! Чего тебе помогает, а ты его убил? Я хотел фрикзав взорвать, они там оба так стояли. Че тебе помогает, а ты его убиваешь. Кирилка ублыз, сори, брат, сори, пожалуйста. Гля, мне стейки нужны. Киралка у меня нема. Стой, да не заходи в сейчас час, а секунду буквально. Это его РГ? Кириллка, плей! Нет! Кириллка, плей! to do a better job. I hope that it will help you to do a better job.